Всем здарова, дорогие друзья! С вами все так же я, Вули. И сегодня новый видеоролик выходит буквально вечером. Буквально вот только что загрузили на канал uh, Tiny Builds новый видеоролик Hello Nobra 2. Steam Demo выходит 20 сентября. Ну, соответственно, просто ждем, ожидаем. В Steam выйдет новая демочка. Что могу сказать по видеоролику, который выложили разработчики? Я могу сказать, что достаточно красивый получился. Достаточно красивый видеоролик, достаточно... Много новых, природуманных моментов, новые текстурки добавили. Кстати, по-моему, очень сильно похоже на э, новый Hello Neighbor, который на телефонах выходил, соответственно. Ну, что я могу сказать, то что выходит до 20 числа в Steam, выглядит очень прикольно, новые текстурки, новая... Ну, я бы не сказал, новая локация, но выглядит гораздо более красиво, как мне кажется, по крайней мере лично мое субъективное мнение. Ну, соответственно, просто ждем выхода игры. Всем спасибо, кто был на данном видеоролике, всем хорошего настроения, всем удачи и всем, как бы, пока.